Ребятушки за кедры. кедр. Кедр э, наш. Добро пожаловать на наш собаш! Кедр наш. Э, С Ленинградской области. Точный район не скажу. ходите ищите тот самый кедр. Под ко из, ко из которого бутылки самогоны вываливаются. За мэрию, сразу за, мэрию. за мэрию. Там сразу вешают бутылки на кедр. Да, нахуй. Самого надающий кедр вот такой вот новый вид.